Итак, я вышел из торгового центра, то есть из четвертого этажа им и спускаюсь вниз. Спускаюсь по эскалаторам. Кстати, такие же эскалаторы есть у нас это в этом, в торговом центре Go Murmo Mall. Мы тогда до съездим, я вам покажу вам. Идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем. Вот. вот. Ребята, чем я вас снимаю? Чем я снимаю, что именно? Кстати, здесь можно и зайти в этот самый в этот Макдональдс. Но Макдональдс я не хочу. <сёк> ну что -то, что -то, что -то. ну? <сёк> Нет, Саш, если так, конечно, Так, ребятки, я иду. Вот гостиница, гостиница у нас нах находится передо мной. Эта гостиница называется «Меридиан». Меридиан. Взял я в кредит вот эту видеокамеру, которую, которую как, с помощью которой снимаю. И вот там магаз... Там находится банк Ренессанс. Я туда вот теперь первый взнос туда положил. 2000 Нужно оплатить до 28 декабря. 2021 года. 2021 года. Вот в городе Сочи, официального офиса банка «Ренессанс», к сожалению, нету и не будет, увы. Снимаем, снимаем и смотрим. Вот смотрите, вот банк «Ренессанс», в котором я вот в первый раз пришел, в, ию в июне месяце положил первую сумму 2000 рублей, чтобы погасить хотя бы первую часть. Вот такие вещи. Ладно, идем куда-нибудь погуляем. Посмотрим, что интересного у нас происходит в нашем прекрасном северном городе. Так, ребятки. Сейчас я иду на, на... А, да, кстати, я же вам говорил, что я сегодня буду показывать только именно парки. Но хорошо, давайте я буду вам показывать только парки. Парки, которые у нас есть. Вот, кстати, есть еще один парк, в котором... Э, там, там, кстати, там находится памятник, посвященный интервентам. С помощью... Против интервенции посвященный против интервентов, которые в 1800 каком-то году нападали на нашу страну, тогдашнюю, еще слабую Россию тогда. Вот в чем дело. Сейчас я иду туда, а потом мы подходим на железнодорожный вокзал. И через калитку я вам покажу, на мосту, я вам покажу, что у нас ни один поезд не ездит в Мурманс. Ни один, увы, к сожалению. А что делать? Такая ситуация. Нет, все давай. Сейчас показываем вам третий парк. Я вам уже два показал. Сейчас будет третий парк. Здесь у нас Сбербанк на улице Ленинградская в городе Мурманске. Так, видите, пингвины продают, пенгины покупают доллары, фантики. Их пингвины называют. Бросайте доллары, скоро их вообще не будет Мне потом, они как... Так, вот у нас я подхожу к гостинице уже с левой стороны. Здесь у нас, по-моему, кафетерий какой-то. Видите? Делис. А, нет, подождите. Дели... А, Дели-кафе. Дели-кафе. Дели-кафе. Делас. Дели-фиков кафе. Дальше у нас там банк БТБ здесь есть в этом. Потом какой-то Хукан. Хукан, Хукан нет хуках лыз по-английски написано Проси господи язык можно поломать так ребята мы заходим еще последний в этом месте в этом районе в центре я имею в виду внизу еще один парк это уже третий и перед вами присутствует ма картина Сквер на улице Ленинградская, фонтаны, памятник жертвам интервенции. Стелла в честь памяти, кто отдал своей жизни в борьбе за свободу в ходе арктической кампании во время Второй мировой войны. Пятая стелла жертвам политических репрессий. Парк большой, кстати. Итак, я снимаю сейчас... мы идем на памятник этот памятник называется памятник жертвам интервенции понимаете памятник жертвы интервенции здесь можно подниматься до конца давайте посмотрим что это за памятник жертвам интервенции с 1918 года по 1920 годы мормонские рабочие и и рыбаки в день десятилетия великого октября эти и здесь кстати можно подняться уже наверху и посмотреть что там находится эти парки видите смотрите у нас эти фонтаны но слабые были бы сделали повыше поднимемся наверх здесь у нас просто ничего нет а мы поднимемся прямо наверх посмотрим что там находится и мы прям сверху посмотрим. Давайте сверху посмотрим, чего там находится. Так, извините. Давай. Давай руку. Видите, здесь можно видеть, видите, какой обзор большой. Смотрите. Вон там, кстати, смотрите, после, после этого фонтана, впереди, с правой стороны, там у нас находится летний театр. Летний театр, то есть веранда. Смотрите, какие у нас деревья растут. Видите, это все, кстати, вот эти деревья были сюда, они были сюда за привезены. Привезены, Потому что на севере Таких деревьев Никогда не было Но они прижились и живут Видите, каждый день каждый, Каждое лето они дают свое Свои Свои свое цветение Дают свое цветение Ладно, давайте спускайся Спустимся и пойдем дальше неизвестно ну давайте я еще туда зайду посмотрю А вон впереди, впереди, передо мной, там стоит, видите, вот зеленого цвета, вот этого салатового цвета, это у нас кинотеатр «Родина». Здесь эти сцены делают, обычно и поют. Кстати, сюда приходят и коммунисты, высказать свое недовольство, свои мнения. Вот, по поводу плохой нежизненной жизни. Ну, а теперь сейчас мы с вами идем на же вокзал. <связывая> Увы, к в Мурманске все закрыто. Куда ничего не ездит. Только на автобусах. Дурак, блядь. Только, блядь, уйдет мне. Видите, бывают такие люди, которые подходят и неизвестно чего. Прости, господи. Так, ребята, идем, кстати, на железнодорожный мост напротив самого железнодорожного вокзала. Здесь у нас Станция. Здесь останавливается 110. -й. Куда он идет? Ну, давайте почитаем. Автовокзал выходной. Он, кстати, выходной выводят бесплатно причем. Видите, люди с сумками, кто-то еще. Ну что, уезжает 105. Мурманск-Североморск. 105 идет в Североморск. Он ходит между Мурманском и Североморском. Так, какие еще это у нас? места. Ну, 105 я вам уже говорил. А вот 107 по-моему, идет в другое место. Он сейчас... Подожди, сейчас я посмотрю. Так. Так, 107 автовокзал. Так, Челюскинцев, Гагарина, Невского, Лобова. Это у нас в Мурманске. Рослякова. Короче, между Мурманском и Росляково. Кстати, Рослякова и Сафоново. Кстати, Росляково раньше был поселком. Теперь он в состав города Мурманска. У нас теперь четвертый район города Мурманска, Рослякова. Туда уже отстроены дороги, проведены, проведены э, маршрутные автобусы, магазины что-то начинают, по-моему, строить или не строить, точно не знаю. Но сказать вам про это не могу. Зарегистрируйтесь перед тем, как отправиться в поход. И здесь написано, регистр before Hiking. бесплатная полная информация о маршрутах, львинные опасности, free-end compressive information about the roads in the hazards. Mm -hmm. Что здесь написано дальше? Ну, видите, да? Мурманс, подгорный дом 138 и так далее. Ну, здесь даже не буду читать. Mm -hmm. Слишком много информации так ребятки мы поднимаемся на мост это второй мост первый мост он идет только между первой и второй платформы а этот вообще идет через все платформы Видите, вот у нас что произошло в мурманске видите ни одного поезда ни одного ни одного ни одного нету у нас вагона видите в кольском в Кольском районе потерпел, к сожалению, из водного напаводка э, обрушился единственный железнодорожный грузовой в, э, мост, через которого шли все поезда вот в Мурманск. Теперь теперь вон, смотрите, вон далеко. Вот я сейчас хочу вам, посмотри, вам показать. Вот смотрите. Вон далеко. Далеко, вон находится поезда, видите, все составы стоят. Там раз, два, три, по-моему, четыре. Все, все стоит. Не знаю, когда построят, неизвестно. Вот. Значит, как доставляют э, пассажиров до поезда в поселок выходной. Так вот здесь уже вокзала бесплатно автобусы масс на автобус масс сажаются люди Да предоставляет паспорт представляет билеты для на поезд для поезда их возят бесплатно до поселка выходной и обратно также вот так вот у нас все оформлено